даю себе возможность вот, в виде этой площадки поучаствовать, поделиться информацией. Информация действительно дельная, информация важная. Я уверен, она многим пригодится. Сразу скажу, что то, о чем я сегодня буду говорить, это то, что конкретно я лично сам проверил, то, что опробовал. И получен конкретный результат. Конечно, это еще не окончательный результат. Дорога впереди еще длинная. Но результаты есть, конкретные результаты. С чем я сегодня с удовольствием с вами со всеми и поделюсь. Оживление через систему почты Всемирного почтового союза. Что это такое? Ну, немножко негосударственное. Первая на планете Земля, по крайней мере, по истории, то, что мы смогли найти я и мои соратники, с которыми я взаимодействую. Поэтому, встав на планете Земля общий общепризнан эталоном и, соответственно, все остальные уже после них созданы крупные компании, корпорации, там частные фирмы и так далее ориентируется по умолчанию на Устав Всемирного почтового союза. То есть то, что принято в Уставе Всемирного почтового союза для всех, для всех на планете Земля, для всех на планете. то есть принимается по умолчанию. Все, точно. Значит, сам процесс оживления, ну, как я понимаю. Это вот мое представление, Есть очень много легенд, много всяких разных исторических моментов по поводу оживления через э, почтовый союз. Ну, как я представляю, моя версия такая, на light, скажем, версия light. В те времена, когда был создан почтовый союз, и мы прекрасно все знаем хорошо, были времена морских исследований, путешествий, открытий новых земель, э, и очень много было морских путешествий. И люди просто пропадали, корабли огромное количество. Я так понимаю, что вот этот механизм был придуман для того, чтобы человек, вернувшийся из моря, который уже все потеряли, считал себе вести пропавшим, он мог таким образом легко и просто заявить о себе, что он живой. Он вернулся, он живой, и вернуться вот, в жизнь самостоятельно получить, встать на, на соответствующее удовольствие, вернуть все, что ему принадлежало, все свои земли, там все свои, если они были, конечно, там имения, состояние и так далее. Вот был вот этот придум, придуман процесс, который заключается в отправлении письма самому себе, где прописывается тот титул, с которым ты ушел в море, отправитель и получатель, соответственно, ты же сам, да, также прописываешь все свои титулы, и получаешь это письмо. Значит, тот почтальон, с которым ты отправлял это письмо, это первый свидетель. Вот, он, э, при, э, приехав на, так скажем, базу, где значит, все вот происходит регистрация всех этих почтовых управлений, заявлял о том, что да, вот я получил лично из рук, да, вот он живой. И письмо отправлялось обратно с другим. Почмейстером, который, который доставлял это письмо. Это был второй свидетель, который потом возвращался, вручив лично в руки, убедившись, что он это он, возвращался обратно на базу и говорил: Да, я подтверждаю, я вручил письмо ему лично в руки, он живой. Вот эти два свидетеля. И в реестры, в почтовые реестры Всемирного почтового союза значит, соответственно, наносилась информация о том, что вот такой вернулся с моря, опять в строю в живых, в строю живых. Вот. После этого человек шел, после того, когда он получил письмо, которое отправил сам себе, шел, соответственно, там, в ту, так мы скажем, администрацию на тот момент того района, где он проживал, и сообщал о том, что вот все, я ожился, «Оживился, вот, будьте любезны, верните все, что, так сказать, мое, все, что по закону мне причитается». Вот, соответственно, тот, кто выполнял роль главного на той территории, отправлял запрос в Почтовый союз, оттуда приходил ответ, что да, действительно, у нас в реестрах, он оживился, мы подтверждаем. И ему все возвращали. Вот. Если что-то было там испорчен, украден зарено, значит, соответственно, там происходила компенсация соответствующая всех ресурсов. Вот коротко примерно вот так, в двух словах, чтобы примерно было понятно вообще, что такое вот, вообще процесс оживления, да, как он изначально сложился. Но это вот моя интерпретация, поэтому если у кого-то есть другие варианты, вот, вполне может быть и как-то по-другому. Значит, на сегодняшний день, ну, немножко тоже поясню, значит, этим, вот этим направлением оживления я начал заниматься три года назад, там чуть больше, начал с поиска, задачился вопросом, кто такие мертвые, юридически мертвые, кто такие живые, и как этот вопрос решить. Если я понимаю, что я живой, то как, значит, стать юридически живым. Началось с того, что я изучал огромное количество различных всяких э, вариантов, э, где-то э, около года э, ушло на изучение различных направлений, как э, юридически стать живым. Ну, вопрос не стоял и сейчас не стоит для того, чтобы что типа, вернуть себе законопочитающийся, да, а вопрос в просто вот. Принципиально, да, ну как так, я живой, почему меня считают мертвым? Это непорядок. Ну, то есть, ну, так скажем, дело тести. И в итоге я пришел к тому, что то этот путь наиболее понятный. Стало этот путь понятным только в результате исследования. Естественно, конечно. Я бы один сам, наверное, еще бы долго не справился, потому многих вещей, все у того, кто. Все знать невозможно, естественно, я бы просто и не знал бы. Да. Поэтому я старался искать людей, которые единомышленники, которые мысли это понимают в этом же направлении. Мы сходимся в своих вибрациях, в своем, в своем понимании, как устройств, устройство, человеческое устройство. Что мы такие? Зачем сюда пришли и откуда? Какова цель нашего рождения? Вот. Такие люди нашлись. И мы начали вот копать в этом направлении вместе, дружно, каждый в своей стезе. Кто на что учился, как говорится, тот, на то, тот в том и сгодился. Вот. И два года назад раскопали... Вот, Информацию, которую мы искали, вот мы нашли все-таки способы, как получить информацию достоверную с официального сайта Всемирного почтового союза, потому что там далеко все не просто вот так вот зайти, и там прям все лежит и ждет вас. То есть это нужно приложить, приложить усилия и время, и ну, где-то даже и серьезные финансы. То, что нашли, то нашли. Значит, на сегодняшний день какие результаты? Да, вот отправив письма сами себе около двух лет назад, мы пошли дальше. Ведь почмейстером не обязательно страница. Почмейстером, как прописано в уставе Всемирного почтового союза, почмейстером ты можешь стать путем самоназначения, если ты чувствуешь в себе такую необходимость и потребность. То есть, вот ты пришел, там, вернулся откуда-то без вести пропавший, ну, в то время с моря приходили в основном, и вот нечем тебе заняться, но ты чувствуешь себе необходимость быть полезным обществу, быть полезным людям, приносить пользу, то вот. ты мог стать почмейстером путем самоназначения, то есть вот эта процедура самоназначения, она описана в уставе Всемирного почтового союза, это вот отправить письмо самому себе, изготовить надлежащим образом в соответствии, ну на сегодняшний день с международными стандартами соответствующего удостоверения, почмейстера правильно его заверить, правильно сделать все и самому себе его вручить. Вот опять же, как бы через почтовое отправление. И таким образом ты сам себя назначаешь почмейстером и выполняешь функции почмейстера Но в то время было это важно, в те времена, в далекие, так скажем, вот, или не очень, -очень далекие. А сейчас смысл почмейстера немножко изменился, с моей точки зрения, моей интерпретации, сейчас все делает электроника в основном, в принципе, большую часть, да, сейчас системы, почтовые системы налажены, и смысл просто в пустую, просто только потому, что кто-то хочет поиграться, и вот просто так, ради каких-то своих амбиций, интересов, еще вот. Конечно, здесь приходится очень строго подходить вот, к, к общению с людьми, которых интересует эта информация, уже определять как бы, на свои интуитивные, наверное, скорее всего, большей частью интуитивные какие-то вот ощущения, на кого тратить время, на кого нет. Вот кому действительно, кто действительно вот чувствуешь, кто действительно интересуется, ты понимаешь, что да, вот, вот этому человеку действительно надо, и он готов идти до конца, и ты тратишь свое время. И тогда получается результат. Но ну, тоже, естественно, конечно, к этому приходишь не сразу. Как вы прекрасно понимаете, всегда мы делаем кучу ошибок сначала, да, и беспорядочно тратим свое время на, на что попало, вот, но потом в итоге... Кто способен, тот приходит и понимает, начинает ценить свое время, и только <coughs> научившись ценить свое время, ты начинаешь ценить время от других людей. Понимаешь, как это важно, и какой это вообще на самом деле ресурс, и как это затратно, вот. и особенно когда впустую что-то тратишь, вот. и деньги здесь не имеют значения. По большому счету, я сейчас говорю не про деньги, вот, а именно о времени. Потому что только через время все и приходит, и уходит у нас в нашей жизни. но ну, Это вот мое понимание, так, что на будущее так сказать, пред, предвосхищая какие-то возможные вопросы. Да. ну Как мы все знаем, естественно деньги – это лишь что инструмент нашей жизни, не более того. А что касается по результатам. На сегодняшний день мы почмейстеры вот я, моя супруга и вот тот круг людей, с которыми мы общаемся, соратники, вот, мы а, самоназначили себя почмейстерами. А, мы изготовили должным образом соответствующие а, свидетельства почмейстеров. А, тоже далеко не с первого раза, было очень много пропошибок, и, и мы все это проверяли практически вот, и проверяли на естественно, в структурах, ну, уже бывших государственных структурах. Пока в итоге вот мы не разработали все-таки тот вариант, который сейчас у нас есть, который работает, который проверен и МВД, и ФСБ, и заграничными структурами, и на Украине, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И это работает, вот это работает, принимается везде без всяких оспариваний. Это всегда хорошо, когда есть результат. Более того, на сегодняшний день, вот, наконец-то это случилось, мы получили официальное подтверждение вот, от бывших государственных структур, от бывших властей, бывших государственных структур, нас признали живыми. То есть мы получили официальные ответы, вот все вот наш вот мой круг, соратник, с которым я общаюсь, в том числе моя супруга, мы с разными гражданствами, изначальными получили подтверждение нас признали то есть мы получили ответы именно у вот титулом а, живому мужчине с именем таким-то да там живой женщине с именем таким-то да где по четкое подтверждение что да все как бы ребят нам деваться некуда вот а, те документы которые вы нам пристали, вот мы уже ничего не можем здесь говорить против да или нет то есть они по факту а, признали вот. Ну, мы движемся дальше, естественно, это лишь только промежуточный этап, вот. но, насколько я знаю, на сегодняшний день, ну опять же, может быть, я тут, естественно, всего не знаю, это невозможно, но из того большого количества людей и моих знакомых, и знакомых моих знакомых, в том числе соратников, естественно, в первую очередь, такого результата пока еще не было ни у кого, ну, вот, по крайней мере, вот на вчерашний день, так скажем. Чтобы официально от Советского Союза получить официальное подтверждение, что да, ребята, мы вас признали, все, вот вы живы, да, и пришли ответы без всяких там отчеств, без всяких там фамилий, как я сказал, там живого мужчине с именем таким-то, живой женщине с именем таким-то, да, и там лежит соответствующее внутри конверта лежит соответствующее подтверждение с таким же обращением. Дальше, сейчас мы готовим соответствующий уже следующий этап документов по, ну, по крайней мере, пониманию того, да, то есть у нас нет никаких иллюзий, нет таких стремлений желаний что-то себе вернуть из того, что было украдено там у наших в результате у нас, естественно, вот, потому что мы реально понимаем, что это все бессмысленно и бесполезно, никто ничего не вернет. Но мы сейчас разрабатываем пути, как этот вопрос решить, вот. А как этот вопрос компенсировать? Вот. И одно, одно из направлений, которое сейчас мы разрабатываем, одно из направлений, да, это взаимозачет. Вот. То есть то, что факт по задолженности есть, и это все документально подтверждено под каждым живым мужчиной, живым, живой женщиной, которые заявили соответствующим образом. То, вот. как любой должник, вот, естественно, в соответствии с единственным кодексом, торговым кодексом UCC, который мы знаем. Вот. то есть Любые долги можно востребовать. Вот. Так или иначе, без разницы. Все можно востребовать, все, все нужно вернуть. Главное, правильно это все довести и оформить. Вот. И здесь, конечно, вот очень замечательно, прекрасно. Некоторое время назад я познакомился вот с, с направлением ОПИ-5 вот с Еленой. Очень заинтересовала эта тема. Очень интересная. Вот я сейчас а не только я, и мои соратники тоже, вот, изучаем этот вопрос, потому что вопрос непростой, вопрос сложный, вот, требуется время, и мы изучаем, изучаем эту тему, вот очень интересно. И уже понятно на сегодняшний день, что два параллельных направления, вот и оживление вот через систему Всемирного Почтового Союза, параллельные направления, Но вот по ощущениям на сегодняшний день они не то, что не противоречат, они наоборот друг друга очень прекрасно, с моей точки зрения, могут дополнять и усиливать. Вот. Поэтому я думаю, что мы не случайно встретились, не случайно увиделись вот. и я уверен, что можем быть друг другу полезны в этом направлении. Ну вот, если так вот в двух словах коротко, примерно, я так вот мазками крупными обозначил в целом, что это такое, каков процесс и как взаимодействовать да, дальше. То есть, вот, с моей точки зрения, развивать, развивать наши взаимоотношения, обмениваться информацией, дополнять друг друга – это тоже очень такое вот… Ну, наверное, граничащий с бесценным элементом на уровне времени вот, разумных, осознанных людей, просто разумных, осознанных людей, как я думаю, вы со мной согласитесь, не так уж много на самом деле, поэтому всегда приятно, когда встречаешься, находишь людей интересных. Ну, то У меня пока все. Если есть какие-то вопросы, ну, я с удовольствием отвечу, если смогу, конечно. Очень вот классно, очень классно вы рассказали. То есть вводная часть, для чего вообще патчмейстер, я тоже, например, не знала, с чего это все начиналось. Но теперь более понятная идея, потому что да, используется вот эта правда выхода из воды, да, ты объявился, ты оживился, оно отвечает многими принципами, в том числе каким образом оживиться настоящий современный момент. И вот читая документы почмейстера, я, я увидела, что там есть определенные приемы, да, приемы, очень элегантные приемы, использование марки определенного цвета, использование ручки, например, золотого цвета, да, какие-то такие аксессуары, которые ну, больше подходят людям очень высши, высокостоящего статуса. То есть сам прием оформления патчмейстера очень благородный по своей сути. Чернила, золотая ручка, красивая марка. Вот там все принципы заложены, как еще это сделать гармонично и красиво, что мне очень импонирует мне лично. Поэтому ну, вот, послать самой себе письмо вот, с красивой маркой, я прям даже заинтересовался, как же это сделать. Что я люблю вообще красоту. Я художник, мне вот интересны вот такие детали всякие. Как и многим, наверное. Да, марки очень, марки, вообще марки имеют огромное значение, и это очень большой, мы до сих пор еще вот в процессе изучения, у марки очень много назначений. То есть это вот начиная просто вот от красивой картинки до платежного инструмента. То есть в том числе маркой являются, там определенные марки являются в том числе и платежным инструментом. То есть вплоть до того, что одной маркой, зная какой да и зная как, можно оплатить там, ну, огромные счета, огромные деньги, там, там миллионы долларов можно погасить одной маркой. Но вот знать какой и где, то есть ну, это вот надо, тоже мы изучаем в процессе. Вот, очень интересное это направление, даже просто вот с точки зрения даже развития просто самого, самого себя, через изучение вот этой почтовой системы открываются огромные вообще вот слои информации. Почему мне... И цвета, да, в том числе цвета, играют. Почему мне это интересно? Я просто собирала марки, когда была маленькая, мне очень нравилось картинка, которая концентрирована, уменьшена, да, то есть там же концентрированная информация на марке находится, и она, естественно, определенно имеет стоимость, с какой страны, как, как, то есть какую она ценность предоставляет в течение времени, она еще имеет очень определенную, на самом деле, и действительно финансовую нагрузку, это правда. Так с чего начать, вот интересно, наверняка тут уже начнут сейчас задавать вопросы, если мы посмотрим, что у нас происходит в чате. Интересно, вот с чего начать. Вот это письмо самому себе. У нас появилась информация, да, как отправить письмо самому себе, что якобы это реальный конверт, где вот самому себе его и отправляешь. То есть и отправитель, и получатель одно и то же лицо. И внутри, в принципе, даже ничего и не надо вкладывать. Там может быть лежать пустой лист. Это правда. Да, конверт… нет. Конверт должен быть не пустым, то есть туда нужно что-то вложить. Почему? Потому что сейчас письма отправляются по весу, да, то есть сейчас письмо отправляется заказным, и по нынешним временам его лучше отправлять с уведомлением о вручении, то есть самому себе. Да. Вот уведомление в, в Уставе почтового союза Всемирного почтового союза, насчет уведомлений ничего не сказано. Вот. Но тогда, в принципе, наверное, это было не так актуально. То есть это уже мы, уже, ну, так скажем, исходя из сегодняшнего дня и сегодняшней ситуации, поскольку очень сложно, особенно сейчас стало, в последнее время, очень сложно взаимодействовать, вот, оживляться таким образом через, через ВПС, через почтовые службы, вот. В тех странах, в которых мы живем, вот особенно вот на территории бывшего СССР, в России, в Украине, в Казахстане, такое ощущение складывается, что вот буквально недавно им пришло какое-то указание сверху. Они категорически сейчас отказываются принимать вот эти письма от живых. То есть, когда ты заявляешь, что вот я там живой мужчина с именем таким-то, вот, и указываешь адрес, да, правитель, и такой же получатель, Вот ну, ну, вот, есть регионы, где даже, даже не хотят принимать письма, то есть не то, что выдавать. Вот, во многих регионах принимают, но не выдают. Говорят, а чем вы, а чем вы докажете, что вы живой? Да, ну, как, вот посмотрите на меня, я живой. Ну, давайте паспорт тогда. Нет, паспорт это физический, или паспорт не живой. Вот, и есть регионы, где просто вот письма не выдают. Вот, но здесь есть системы, как с этим технологиям этому противодействовать. Вот. От региона уже смотреть. И опять же в Европе это проще. Вот если брать, например, Европу, там, особенно в Соединенных Штатах, там гораздо проще. Там другой совершенно, там другие, другие законы, там другие вот эти все нюансы моменты. Там вообще изначально у людей больше было прав, ну, до недавнего времени, так скажем, да. И там это все достаточно просто решалось. Вот. И вообще, в принципе, как бы к нам оттуда и пришло. То есть, наши вот соратники из Европы вот, нам подсказали направление, сказали: ну, а что вы спите-то? Вот, есть путь вот, ищите. А как чего? А, ну, вот туда идите и там ищите. Найдете, значит, вам откроется. А если не найдете, значит, вам нифига ничего не откроется. Значит, вам не судьба. Ищите другие варианты тогда. Вот, потому что ну, все вот оно проходит через свой опыт. То есть, это, это надо прожить. Вот, и когда, вот, пока ты справляешься с этими трудностями, вот ты, ты оживаешь, ты вот, начинаешь понимать, где ты живешь, вот, с кем ты живешь, начинаешь понимать, зачем ты живешь, для чего ты, цель, цель рождения. Вот, вот это такие обязательные такие моменты, которые. Проживать надо самому обязательно и трудности проходить. Вот. Ну, есть, есть примеры конкретные, потому что уже вот мы не первый год этим занимаемся, есть примерно, конкретные примеры, особенно по первой, в прошлом году. Многие люди знакомые, которые потом в итоге отсеялись от, от, нашей, от нашей команды, ну вот, которые э, серии вот прийти на готовые, Да, ну а что вот все знаете, что вам жалко? Да нет, не жалко. Да, ну хотите, я там вот, денег дам, давайте я вам там заплачу там, за то-то, за то-то. А потом, ну хорошо, сделали, получили, там, да. а пользоваться они не смогли. Вот, то есть, Потом все равно проходило время, начинали звонить, а вот у меня здесь не получается, а тут меня не пускают, а тут, потому что не знаешь, что говорить, потому что ты, ты не прошел этот путь, ты, ты не осознал вот этого замысла, замысла вот этого, ну, в прямом смысле замысла вот этой, всего этого процесса, Потому что там в процессе жизни в этом вот в этой ситуации открываются замыслы определенные, и ты начинаешь по-другому по-другому понимать и воспринимать вот вроде казалось бы на первый взгляд простые фразы, вот. хотя вот <клышленный кодекс> в уставе Всемирного почтового союза там прописаны пароли, да, то есть вот как почмейстер, да, например, проходя государственную границу, там, из одной стороны в другую, да, то есть какую фразу нужно сказать, да, и после этой фразы тебя даже досматривать не имеет права. То есть я просто пропускают и все. Вот. Но дело в том, что вот у меня только со второго раза получилось, даже первый раз, когда вот я попробовал... Вот, пройти. Вот. <смех> Надо мной поржали, поколечники. Вот. Ну, как бы так спокойно. Вот. Но сказали мне все равно, как бы не катя, давай ты вот загранпаспорт, <смех> вот. <смех> иначе, вот, иначе возвращайся обратно. Вот. Но со второго раза получилось. То есть, когда вот первый опыт был получен, вот, было немножко разочарование, но пришлось тоже это пережить, с этим справиться, да, найти понять, провести работу над ошибками. Вот. и со второго раза получилось, вот. со второго раза, ну, это был переход из России в Украину, вот. и да, вот они, они были очень удивлены, но при всем при том, да, там много вопросов задавали, но это сработало, вот это сработало, да, и они пытались там как-то что-то, какие-то бумажки дать подписать, признать себя физлицом, еще что-то, ну, вот это вот процесс, как бы, опять же, нужно понимать, да, что Вся система так устроена, да, что три раза они, так же, как вот на суде, да, тут три раза они тебя имеют право сбить в солку. Если ты знаешь это, и ты знаешь, как реагировать, да, то ты спокойно проходишь, без всяких нервов, все. то есть ты по, Они уже по глазам видят, они смотрят в глаза, и ты им в глаза. И они понимают, что ты понимаешь. Но им три раза надо это сделать. И ты уже улыбаясь, говоришь, ну, да, ребята, и повторяешь все то же самое. Вот, и они уже сами улыбаются, говорят, ну ладно, все, мы все поняли, все как бы никаких вопросов, да. Вот, то есть, а это нужно. А если начинаешь нервничать, начинаешь там дергаться, начинаешь там как-то вот, начинаешь ошибаться, естественно, а им этого только и надо, вообще. Они говорят, о, дорогой мой, какой ты почмейстер, ты, ты еще там даже, да, иди сюда. такие дела. Но опять же, в Европе проще. Вот в Европе люди сделали себе вот удостоверение почмейстеров, они по всей Европе катаются с этим удостоверением вообще без проблем. Вот просто без проблем, никаких проблем. Здорово. Вот смотрите, даже пишут ребята здесь у нас в смс что в Самарской области, например, сделали 80% патчмейстера, и у них не приняли, да, 80%, кто попробовал патчмейстер, ну, да, да. у них не приняли. Не, э -э не приняли письма, они не приняли, они выдали при письма. Мы сдать сдали все через главпочтам. Угу. Я вот получила, я сделала себе документ оживления, а вот 20% сделали, а 80% просто не выдали им по паспорту, на паспорт это, эти уведомления. Вот так. Еще есть две попытки. Да, да но здесь... здесь... Опять же, в этом страшного ничего нет. Да? А, то есть, если, ну, в принципе, как бы есть простой метод, да, а, есть специальная подпись, да, когда тебя принуждают. вот Ну, наверное, знаете, да, то есть там висит, там еще есть другие варианты. То есть, есть подпись, то есть, если тебя принуждают конкретно, то есть, ты не соглашаешься, говоришь, я живой, вот, посмотри, ведь видите, я живу. Нет, мы ничего не знаем, значит, у нас инструкция, и, или уходите, или там полицию вызываем, еще чего-то. Ну, полиции бояться не надо, пускай вызывают, это тоже хорошо, они зафиксируют, что был отказ, то есть лишнее не помешает. Потому что система нынче фиксирует все, любое движение, которое юридически значимое, мы совершаем. И как себя, это 100%, это вот уже проверено, перепроверено, любое взаимодействие с системой фиксируется в системе вот прямо именно... Вот так вот, как ты это сделал, никак по-другому. Как вел себя, как разговаривал, там, что объяснял, ну и так далее. Всегда есть возможность, вот, но об этом уже вот, данным давно это все уже скрылось. кто интересуется, знает. Да? То есть есть подпись под принуждением. То есть когда тебя заставили, вот, то есть ничего страшного, то что там, тебе внесли там, паспортные данные, ты поставил подпись, что это сделано под принуждением, да? Вот. И в любом случае система это зафиксирует, что ты не по своей доброволе, то есть ты не признал себя физлицом. Вот. Опять же, вот во Всемирном, Всемирном почтовом союзе, да, в уставе, там прописано, что человек, который отправляет и получает корреспонденцию, он не несет ответственности за грамотность того почтальона, который заполняет документы там на почте. За грамотность этого почтальона несет ответственность начальника этого почтового отделения. Вот. И если у него работники неграмотные, вот, то это, это ответственность вот этого начальника почтового отделения. Вот. И это, в принципе, ну, если бы сейчас просто нет судов, но если, в принципе, вот как вот немножко раньше, вот, то через Европейский Союз, через ЕСПЧ можно было это в легкую вообще, это все совершенно в легкую протестовать. Вот, и они бы там все очень жестко получили бы, да? вот, там, вместе включая с жалобой во Всемирный почтовый союз там, и так далее, да? потому что это на самом деле беспредел. 192 страны входят, практически все страны, за исключением Папуасии, каких то там островов, где живут вот эти голые люди. Да? Не знаю, что они плохие, так, я говорю с уважением просто. Я, о том, что там нет почтовых отделений, там почта не работает. Я вот. иногда даже заюдный, <смех> раз, да, и все, и спокойно там под солнцем. Вот. А, ну, по-хорошему. -по Они обязаны выполнять инструкции Всемирного почтового союза, а это правило получения, отправления корреспонденции, личной корреспонденции. Вот. И когда ты сам конверт а, берешь, вот всегда лучше использовать чистые конверты, без всяких маркировок. Вот когда покупаешь конверт на почте, там стоят почтовые маркировки. Это уже, вот, например, если брать Почта России, да, вот у них на всех конвертах стоит маркировка Почта России. А на самом деле это марка считается. Марка, да, вот, и таким образом они и сам конверт, и все, что лежит внутри конверта, они являются их собственностью. Вот, но для того, чтобы изменить ситуацию, вот, нужно... Красной пастой, чернилами, красными чернилами, да, нужно эту марку погасить, надо ее обвести вот, и погасить своим именем, да, там вот, по-другому по 45 градусов, в зависимости, там на лицевой стороне находится, или на задней стороне, там вверх или вниз, вот. сделать погашение этой марки. Вот. И тогда, после этого, когда ты погасил своим именем эту марку, все, то есть этот конверт становится твоей, со, твоим, твоей собственностью. И то, что внутри в конверте, Твоя собственность. И вот тогда они уже не имеют права не принять и не выдать. Они права не имеют. А когда ты это уже заплатил услугу, ты сделал предоплату за отправление, да и у тебя чек в руках, вот, то это уже уголовная статья. То есть если ты, у тебя приняли, как у живого, а выдавать не хотят, а ты приходишь, у тебя чек на руках. но это уголовная статья. но понятно, что... Мы сейчас живем в тот момент, когда сейчас нет законов никаких вообще. То сейчас вот, кто сильнее, тот и прав. Там, кто наглее, тот и прав. Да? Вот. а Сейчас весьма сложно как бы, с ними в этом плане бодаться. Вот. Но все равно можно. Можно и нужно. Да? Вот. Потому что это, это реально в большинстве стран мира это уголовная статья. Это а, мошенничество, удержание чужого имущества и превышение полномочий. Это три статьи уголовных как минимум. там Если брать, например, вот, российское законодательство. Если брать украинское законодательство, что я в Украине живу, тут четыре статьи, получается. Вот. Но в Украине сейчас такого нет предела, как начался в России за вот этими письмами. Ну пока, по крайней мере, вот на вчерашний день, э, ну, пока вот более-менее спокойно люди отправляют и получают. И таких вот нету, таких вот жестких прямо. В России очень вот особенно буквально в вот последнее время, очень много вот звонят, ребята, жалуются, что просто беспредел чинят. Вот Но здесь я говорю, здесь нужно опять же правовыми, всеми правовыми имеющимися способами, международного. Только единственное, что нужно применять международное законодательство, вот и вот буквально недавно, буквально недавно я узнал о том, что с 2012 года при ООН открыт Международный уголовный трибунал. Вот он до этого был только в Нюрнберге. Вот. А с 2012 года он при ООН открыт. Вот. И это тоже скрывалось, это была тайна. Вот. А вот четко, достоверно. Вот. Мы вытащили информацию с официального сайта ООН. Вот. Это абсолютно достоверная информация. Мы проверили, перепроверили. Вот. И вот этим на сегодняшний день реально можно пользоваться. Это, это очень реальный инструмент. Вот. И даже просто, когда ты говоришь об этом вот этим вот жуликам, а по-другому я их не могу назвать, они жулики, в большинстве случаев просто бандиты, пираты, настоящие пираты, даже просто вот, ну не ему, которые вот этим вот мелкого там ранга, а их начальству озвучивать о том, что уважаемые, а вообще в курсе, что при он открыт Международный уголовный трибунал. Вот. И даже о том, что ты это знаешь, уже производит эффект. И они уже сразу там, опа, типа, откуда ты это знаешь? Вот. Да вот официальном сайте он зайди, посмотри. Вот мы сейчас тут вот соберемся, два свидетеля минимум, да, снимем на камеру и отправим, два свидетеля подпишутся, и все. Это практически приговор. Потому что, ну, я говорю сейчас про территорию бывшего СССР, потому что, ну, в частности, вот Российская Федерация официально заявлена преступником то есть в ЕС, в ООН, везде, официально, это тоже с официального сайта взято, то есть стоит признак, да, да, значит, официально вот это бывшее государство, так называемая Российская Федерация, объявлено преступником. То есть доказывать вину ничего не надо. Просто отправляешь факт того, что произошло, и автоматом тот, кто это сделал, на него уже там, через какое-то время 100% уголовная статья как-то поздновато об этом узнали, но лучше поздно, чем никогда. То есть есть инструменты, которыми можно реально, можно и нужно пользоваться и таким образом э, все равно вот, э, воздействовать на систему для того, чтобы э, взаимодействовать с ней на своих условиях. То есть э, ну вот я для себя и мои соратники, мы не, мы не видим смысла как-то воевать с этой системой, там, или ломать ее, там, или завоевывать. Да, вообще абсолютно, даже таких нет мыслей, планов и целей. То есть мы считаем, что это бредовые идеи. А идея основная наша, как мы ее видим и понимаем, да вот я в том числе, это научиться взаимодействовать с существующей системой на своих условиях. Вот, всеми вот этими законными существующими методами, способами, а они есть, пусть их сейчас мало, но все равно они есть. Принуждать, принуждать систему выполнять твои условия, потому что твои условия, ну, если они действительно истинно, истинно верные, да, и они не преследуют там каких-то вот, а, несозидательных целей, скажем так, да, а направлены на созидание, ну, вот, оно поддерживается, все и везде, и все, и, все, и все равно в конечном итоге ты выиграешь. Может быть, не сразу, но все равно выиграешь, потому что система сейчас в режиме реструктуризации. Это абсолютно четко мы видим и понимаем. Система меняется, и поэтому сейчас как никогда нужно обязательно заявляться живыми, потому что юридически, как вы все знаете, мы пропали без вести после последнего великого потопа, в течение семи лет никто не заявился, и поэтому по факту того, что мы пропали без вести, да, объявлены юридически мертвыми. Но статуса и чина нас никто не лишал. Не значит, что мы вот пропали, умерли юридически, и у нас куда-то там чин куда-то наделся. Нет, поэтому нам и заявляться нужно. Раз уж мы вернулись с моря, то есть, значит, вот сознание к нам вернулось, оно там где-то было в море, плавало сознание наше, и вот оно вернулось к нам, и заявлять себя тем, кто ты есть. То есть если ты живой, значит, ты должен себя изначально заявлять живым. Вот я живой, да, мужчина, вот, там женщина, да, соответственно. Вот. А очень многие пошли вот по пути, очень многие ошиблись, совершили такие вот, ну, не фатальная, конечно, ошибка, но грубейшая ошибка, отправлять письмо там от физического лица вот, живому. То есть как бы изначально то есть ты уже как бы изначально признал себя, то есть ты вернулся с моря, вернулся физическим лицом. То есть ты по умолчанию систему прописал, что ты признаешь, что ты физическое лицо. Вот. И, ну и потом в дальнейшем, естественно, конечно, то есть потом это нужно будет уже исправлять и доказывать обратное. Поэтому изначально нужно себя, если уже выбираешь путь оживления через ВПС, то нужно и заявляться сразу живым. И опять же, вот я не просто так изначально сказал про двух свидетелей. Два свидетеля. Первый, тот почтальон, который принимает у вас. Он у вас принимает, он уже подтвердил, что он у вас принял, и вы живой. И второй, который выдает, это второй свидетель. Это в уставе ВПС прописано. Два свидетеля, все. Вы живы. Вот таким образом. Поэтому они сейчас блокируют. Вот на территории бывшего Союза они сейчас всячески это вот начали блокировать. И это чувствуется. Потому что буквально еще полгода назад не было такой жесткой такой блокировки. И вот прямо многие рассказывают, там, ваш воюют прямо в этих вот отделениях связи. Ну, если есть вопросы, еще с удовольствием отвечу. Значит, ребята, я отправила вам документ в чате, где э, в случае, если вас приравнивают к лицу, вы можете посмотреть подписи, как надо подписывать под принуждением. Документ, вот посмотрите в чате. Здесь спросим, о чем говорил Ланес только что. Далее. Ну, вроде вопросов нет, потому что идут просто комментарии. А, вопрос. На почте могут погасить нашу марку своим штампом? Или это не допускается? Мы сами гасим эту марку? Когда мы отправляем письмо самому себе, вот этот вот конверт, который мы получаем, да, он сам по себе конверт является документом. То есть это вот то самое свидетельство, да, которое потом нужно хранить пожизненно. То есть, вот если не будет никаких вообще больше документов, то вот этот конверт, на который сама почта наклеила марки, какие там соответствующие нужны, и загасила своим штемпелем. Вот, в данном случае вот штемпель почтового деления является по статусу выше, чем нотариальное заверение. То есть статус штемпеля почтового, выше по статусу, это прописано в канонах. Канонического права. Поэтому это очень серьезный документ. сам по себе конверт. Это очень серьезный документ. То есть с этим конвертом, в принципе, то есть, вот, если все вот, не работают компьютеры, нет электричества, там, документы сгорели все, там, и нормальные, и ненормальные, там все какие были. Вот, но сохранился этот конверт. Вот, все, этот документ. То есть, по этому документу ты можешь спокойно вот, двигаться, передвигаться. Да, никто не имеет права там, ну, вот, сказать, что, это, что вот это вот не ты. Да. Потом у, у патчмейстера, вот, чем еще, наверное, тоже нужно акцентировать, чем, ну вот особенно кто, например, двигается, кто связана там, жизнь с постоянным передвижением куда-то там по территории, там, в другие страны. Почмейстер дает массу преимущества: статус да, то есть в, в уставе Всемирного почтового союза четко прописано: почмейстер это лицо неприкосновенное, то есть его статус неприкосновенный почмейстера. Причем неприкосновенный как в мирное время, так и в военное время. Никто не может препятствовать передвижению почмейстера ни по суше, ни по морю. Вот. То есть это четко прописано в уставе Всемирного почтового союза. Да? И когда ты вот на границе заявляешь свой статус, объявляешь свой статус, да? говоришь, там, вот я там живой такой-то, да? вот. являюсь почмейстером Всемирного почтового союза, мой статус неприкосновенный, как мирное, так и военное время. Никто не может препятствовать вот мое удостоверение. И вот после этого предъявляйте удостоверение, а никак не до. Потому что я первый раз, когда пошел, я сначала <смех> да, и удостоверение в руки давать нельзя. То есть только из своих рук. То есть передавать удостоверение нельзя, только из своих рук. Вот. Они могут взять на экспертизу, вот, но тогда они должны сделать акт изъятия. Я по своей доброй воле вам не дам. Либо вы примените мне, ко мне насилие и отнимете, да? что, соответственно, естественно, мной будет там, зафиксировано и доложено соответствующей структуры. Вот, либо вы должны его просто изъять, вот, сделать факт изъятия там на какое-то время с целью проведения экспертизы, то есть для того, чтобы там пограничник взял руки, там его понюхал, там на зуб попробовал, не знаю, что там, изучил его, вот, а так только из ваших круг. все, пожалуйста, вот смотрите из моих рук, читайте, сканировать его нельзя, ксерокопировать его нельзя, вот, то есть никаких действий с ним применять нельзя с этим документом. Вот. Потому что очень большую ошибку люди совершают, когда делают ксерокопию этого удостоверения и посылают там куда-то э, в письмах какой-то администрации там, и так далее. Вот. То есть э, этого делать нельзя. Вот. Ни в коем случае. То есть для этого есть другие документы, которые туда отсылаются, отправляются. Да, вот. Именно почмейстерское удостоверения нельзя его никуда отсылать, посылать, ксерокопировать и так далее. Вот. Но, ну, по крайней мере, вот, э, я основываюсь на том, что прописано в Уставе Всемирного почтового союза. Кто хочет это все сам проверить, а я очень рекомендую самим все проверять, вот. идите, дерзайте, вот. и не надейтесь, что там сразу у вас информация лежит и ждет. Вот, я говорю, что мы долго подбирали ключи к этому. Вот. Поэтому когда вот мне, после нашего прошлого эфира мне очень поступило много таких вот, а чего вот мы не можем зайти и так далее. Я сразу говорю, ребят, не ждите там, что там лежит на тарелочке с голубой каемочкой. Никто просто так информации ничего не отдает. Я просто уже вот делюсь информацией искренне, честно, от всей души, как пачмейстер, что я взял на себя, так сказать, это... Обязанность эту взял, да, и несу ее, ну, я думаю, что с честью, с достоинством несу, да, я делюсь информацией для того, чтобы вы услышали, поняли, да, вот направление, в котором надо идти и двигаться, вот, но опять же говорю, что вот эти два пути параллельно идут с UCC, вот с OP-OPPT, вот, и базируется на UCC, потому что так или иначе, как ни крути, все равно оно все приходит туда, и поэтому нужно изучать и здесь, и изучать там обязательно, потому что иначе картины полной не будет. Потому что мы сейчас, кстати, между прочим, вот через некоторые вот документы, которые вот выкладываешь в чате, в Телеграме, вот, мы их внимательно изучаем. Вот. Мы для себя обнаружили очень интересные моменты. Вот, я потом, немножко позже, потом отдельно пообщаемся, да. То есть прояснилось, то есть мы не смогли это найти где-то в другом, а нашли вот здесь. И когда стали это все сращивать вместе, как бы воедино, вот, и очень там вот э, картина стала вырисовываться. Вот, поэтому, конечно, нужно и там, и там изучать, потому что это две системы друг друга дополняющие. Вот, я в этом не сомневаюсь абсолютно. Я тоже в этом не сомневаюсь, поэтому мы пригласили вас как, в принципе, профи, скажем, в этой структуре инструментов, да, я вижу, вы изучили очень глубоко вопрос, а я очень уважаю ученых, которые изучают вещи глубоко, они перенимают просто как на тарелочке с голубой каемочкой знания, но не знают, как это применять, но у нас внутри нашего направления ОППТ только активные практики, то есть кто реально изучает, применяет, знает, как заполнять и помогает другим да, в, в освоении. Поэтому я очень рада, что вы у нас на эфире. Вопросы, конечно, не перестают пребывать. Все, конечно, хотят знать, каким образом и почему Россия вдруг оказалась вне ВПС и ищут какие-то документы. Я думаю, ребята, вы следом этот вопрос сами изучите самостоятельно, потому что наша задача с ВНС сейчас это спровоцировать ваши интересы, чтобы вы начали это изучать, они а ждали готовых штампов. Естественно, образцы патчмейстера есть какие-то у Ванесса, какие-то у Мецлера, какие-то… То есть есть разные источники, каким образом этот патчмейстер оформляется. Это не секрет. Это не секрет. Да, я думаю, что и Ванесс знает, как примерно. Но, как вы видите, алгоритм, чтобы понять алгоритм, как работает пачмейстер, надо понять суть для начала, о чем Ванес нам прекрасно объяснил. Да, да, мы немножко провоцируем ваш научный интерес познания, конечно, так и есть. Как без этого, потому что у нас есть, да, у нас есть одна закрытая группа, которая идет своим ходом, и там очень много идет такой провоцирующей информации. И, как вы знаете, наш канал стал очень известен в мире, потому что это единственный канал во всем АПТ, который идет довольно-таки глубоко в изучение. В среду Барбара Банку обратилась к нам лично, чтобы помочь многим лабораториям в Италии разобраться в изучении документов, в том числе проход, как говорится, к своим ресурсам, к своей ценности, да и как этим пользоваться. Так что мы тоже это изучаем очень глубоко. Патчмейстер нам тоже интересен. И так, вопрос. Если есть несовершеннолетние дети, они имеют статус неприкосновенности, если родитель оформил патчмейстера? Это, наверное, вам вопрос больше. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, дети до 18 лет, но ну, это вот в России, да, там где-то в Европе, по-моему, немножко по-другому, в Штатах. Ну, я буду говорить про Россию, в принципе, аналогично. То есть ребенок, который является несовершеннолетним, то есть он полностью наследует статус родителя. Если родитель оживился да, и подтвердил статус живой мужчина, там живая женщина, то дети несовершеннолетние автоматически наследуют этот, этот титул автоматически вот те дети которые уже совершеннолетние тем нужно идти полностью это уже взрослые люди полностью самостоятельные у них нет попечителей вот а до, до совершеннолетия родителей попечителя им нужно проходить полностью самим этот путь отлично спрашивают даже как выглядит ну опять же как выглядит ваше удостоверение ну, как и документы ОППТ, вы знаете, ребята, это тоже один из документов, который не демонстрируется никому, правильно, а используется для переписки. И то мы используем в сканированном варианте, в малом разрешении, да, наши удостоверения, наши документы. Поэтому, я думаю, там же самое и с документом патчмейстера. Ну, ну, лучше его не демонстрировать и не давать руки, да, Ванес, мы так поняли. Да, совершенно, да. То есть, это тот документ, который, который нельзя передавать. Потому что если ты его передал, то вместе с этим документом ты передал и свой титул. То есть, вот если ты сам по своей доброй воле передал, там, ну, предположим, ситуация там на улице полицейские подходят, он говорит: предъявите ваши документы. Да, они всегда говорят: передайте мне, там, ну, как вот у нас раньше паспорта спрашивают, да, передайте мне паспорт то вот, а здесь они не говорят «дайте», они говорят «передайте». Вот. И, соответственно, вот другие уполномоченные лица, которые, ну, в прошлом, сейчас они уже никто не уполномочен, они все говорят «передайте мне ваши документы». Вот всегда нужно говорить «нет, я свой титул не передаю, только из моих рук, только из моих рук, все». И нельзя не сканировать ни в коем случае, не ксерокопировать. Ну, те же, в принципе… Условия относятся и к универсальному пропуску, который у нас есть в ОППТ, абсолютно те же. Добавок наш универсальный да. пропуск мы тоже сейчас модифицируем в ОППТ, и он будет в новой версии. Да, это вот примерно одинаковые условия, как я понимаю. Что доказывает, опять же, что и документ ОППТ, что и путь через пат патчмейстера, они ну, согласно очень большим э, каким-то... Каким коновым основополаганием созданы. Это очень хорошо. Был еще вопрос, для воздушного транспорта действует ли патч Значит, На параметры сегодняшний параметры? день я не могу сказать на сто процентов, насколько действует для воздушного транспорта, потому что на сегодняшний день еще никто из... Вот, я сам и никто из моих соратников на самолете не летали. Значит, на поезде, на билеты, билеты на поезд без проблем. Покупаем вообще никаких проблем. Но я думаю, что в ближайшее время у меня появится возможность проверить и с самолетом, поэтому с удовольствием поделюсь информацией, сработает, не сработает, как. Спасибо. Еще вопрос от Максима. А детей как через патчмейстер провести? То есть можно любого ребенка назвать своим ребенок до совершеннолетия не может стать почмейстером почмейстером ребенок может стать только по достижению совершеннолетия это обязательное условие поэтому если если если вы едете вместе с детьми и вы являетесь пачмейстером у вас соответствующие есть подтверждающие там документ удостоверения там и свидетельства почмейстера вот, то автоматические дети живые, они с вами, то есть они в том же титуле. То есть там ничего, им никакие дополнительные, там никакие, достаточно ваших слов. А в каноне, в каноне, брать не буду, не помню точно номер канона, в каноне канонического права четко прописано, что устный афидевит имеет высшую юридическую силу. То есть что бы у вас не было в документе написано, если вы в присутствии двух свидетелей, Заявили что-то о себе, вот это всегда юридически более значимо, чем то, что прописано в документе. То есть, в принципе, даже то есть, сейчас я знаю, что вот у нас один соратник забыл свою, так получилось: забыл удостоверение почмейстера, да, и ехал. ехал в другой регион, и ну, у него был паспорт. Вот. И он вот пошел по этому пути воспользоваться этим вариантом. Там, там ситуация была, что нужно было определить какой-то документ. Он устно заявил о том, кто он, и сказал, что ввиду того, что в данный момент сейчас да, вот у меня нет с собой вот этого удостоверения, вот, поэтому я, он, у, меня, ну, у меня есть вот физического лица, венефициаром которого я являюсь. Вот. И все это было воспринято совершенно нормально. Он уехал с семьей, Два свидетеля с ним было. Он сказал, что вот со мной два свидетеля вот они, они, они услышали то, что я заявил, и они подтвердят: на любом суде, что вам это было объявлено. Все. И все, и вот именно так восприняли, все, и отношение было такое. То есть, вот, опять же, то есть, понимание глубины всего этого процесса. Вот, оно дает больше даже вот возможностей, хотя я знаю, в Европе нескольких людей знаю, которые уже сейчас достигли такого уровня, которые вообще без документов путешествуют по миру, вообще без никаких документов, только пользуясь вот этой вот устной декларацией, вот, и, они, и они проезжают. Вот. Ну, я думаю, что в интернете их несложно найти, да, уже многие, я видел, там часто встречаются, их их, их имена уже, как то на доску почитать, вывешивают. Вот есть такие люди, да, которые научились уже вот так взаимодействовать с системой, вот, что их уже знают, все их уже не пробуют, не знают, да, что вот это вот именно тот самый, как он себя заявил. Но они тоже пришли к этому не сразу. Да, да конечно, это время, это время. Да. Хороший результат, извините, перебила немножко. Конечно, здесь Нет. я вижу в чату еще спрашивают, добрый день, готовый патчмейстер, где регистрировать, каким образом, для чего, благодарю. Опять же, прослушайте еще раз видео и потом поймете, как действовать. Естественно, никто алгоритм такой прямо вам не даст, но кое-какие наработки у нас есть. Кстати, по поводу конверта, Ванесса, я хотела заметить, да, вы говорите, в Европе проще, но в Европе уже много лет практикуется система вот именно белого конверта. У нас деловая переписка в Европе принята уже изначально на белых конвертах, то есть это правило, да, чтобы конверт не имел почтового, никакого почтового как бы знака, да, оно уже довольно-таки широко применяется. Просто никто над этим не задумывался раньше. Почему он белый, абсолютно белый? Ты наносишь на него, считаешь нужным уже. Да, совершенно верно, потому что в Европе уже давно это было открыто и намного раньше, то есть несколько десятилетий назад, то есть вот это направление получила активное движение, вот, и просто это все вскрылось, очень много людей стали обращать на это внимание и научились правильно все это дело гасить. И это просто стало вот бессмысленно, То есть, это хитрость это хитрость со стороны почтовых служб. Это их такая, как бы вот, а, а, вот как слово-то подобрать, чтобы вежливо про эти почтовые службы. То есть это их такая хитрость, такая хитромудренная хитропопая такая хитрость. У нас просто в России еще пока многие не знают об этом. В Европе уже все давно скрылось, поэтому там и суды были и так далее, все по этому поводу в Европе. вот, Поэтому они быстренько все, как они стали терять на этом деньги, они сразу же быстренько от этого дела соскочили. Вот. Но мы тоже уже на подходе где-то к этому. Надеюсь, что мы тоже скоро придем к тому, что на почте будут продаваться вместе с конвертами, с их маркировкой, также и обычные белые конверты простые. Да-да, это правда. В Европе используются белые конверты для переписки. Это я подтверждаю. Я живу в Европе но всю мою сознательную жизнь. Следующий вопрос, Татьяна. Билеты покупать в кассе, соответственно, нужно удостоверение патчмейстера, потому что онлайн это не пройдет. Это так? Да, совершенно верно. К сожалению, сейчас вот, на данный момент, ну, по крайней мере, те ресурсы, которые мне известны, они все заточены под паспорта. Вот, да, поэтому получать, вот, купить билеты только вживую можно по удостоверению почмейстера. Вот, только вживую, через онлайн пока нет таких ресурсов, они не дают возможности, какой-либо другой вид документов, может быть, есть, я не знаю, но те, которые я знаю, возможности такой не допускают, да. То есть это покупать в кассе только с матчем? Да, в кассе, вживую, да. да. Ванесса. Елена спрашивает, Ваня, а можно, пожалуйста, ссылки на сайт ООН, ПРФ, как преступной организации? Ну, вы спровоцировали. Тут теперь будет шквал вопросов у нас в группе по этому поводу. Ну, на самом деле там ничего секретного нету, что касается. Ну, сразу тоже скажу, что официальный сайт ООН, он практически такой же запароленный, как и официальный сайт Всемирного почтового союза. Вот. Так что если вы думаете, что там вас со спот ⁇ объятиями ждут на, на сайте ООН, то вы ошибаетесь. То есть там точно так же нужно включать голову и, возможно, подключать специалистов, которые помогут, объяснят, как, как правильно оттуда добывать информацию. То есть там тоже все очень запрятано, замаскировано и просто так вот зайти что-то там, какую-то информацию закрытого типа вот, она там есть вот ее можно достать там ничего там сверхъестественного нету но для этого нужны специалисты как, как и в любом направлении нужны специалисты скажите пожалуйста что вам дало оживление практическом плане кроме покупки билетов не по паспорту я знаю точно что уже в европе например по номеру универсального Паспорта, инфициального пропуска, который есть в по 5, покупают билеты так же, как и по патчмейстеру. И уже есть опыт перемещения без паспорта. По крайней мере, я вообще каждый день хожу только с моим пропуском. Что, что конкретно дало? Конкретно дало очень многое. То есть на сегодняшний день... Я совершенно четко, не просто понимаю, а и ощущаю да, свою достаточно большую освобожденность от огромного количества тех обязанностей и обязательств, которые на сегодняшний день повешены, навешены на физических лиц, физических юридических лиц. А, то есть это начиная, вот если брать прямо про сегодняшний день, да, то есть это начиная от э, ношения масок, обязательно ношение масок, да, э, до уплаты налогов, то есть вот включая все, до уплаты налогов, то есть вот э, э, по первости были там, да, были какие-то трудности, там выяснения были и так далее, там были переписки. Вот, но опять же, то есть только в связке, вот просто чисто сам по себе статус патчмейстера, да, это передвижение, но когда ты можешь использовать, знаешь, можешь использовать информацию обе 5 UCC, правильно ее применять, то это все вместе в связке дает бомбический эффект. Очень правильное слово по поводу бомбического да. Потому что да, у нас недавно были такие результаты по поводу использования документов на основе документов ОППТ, где, например, использовался военный приказ и э, некоторые -э, документы ОППТ, что, например, на одном городе абсолютно очистили площадь для празднования населения. Это вообще очень шикарный результат, я считаю, что система начала слышать людей со свободной волей, живых людей и так далее, суверенных людей, независимых, и начала действовать по нашему приказу. Это вообще тоже шикарные результаты. Умение правильно их использовать, опять же, вы очень хорошо подметили, потому что вопрос, что нету схемы общей, которую можно дать на каждый отдельный случай, это надо изучать, практиковать не, одна, не один раз, и только тогда получаются результаты. Поэтому, ребята, Самое главное, не алгоритм патч который сейчас ну, там, может может, подготовим и так далее, а чтобы вы тоже пробовали и получали результат. А если вы получаете результат, значит, метод правильный. И когда метод правильный, вот этим можно делиться. Но не бойтесь делать ошибки, потому что, естественно, система ждет, чтобы вы ошиблись. Она дает вам ошибиться два-три раза, но все-таки таким образом мы только и научаемся. Это, в общем-то... Я бы относился к системе как к обучающему такому сегменту, который нас научает не взаимодействовать элегантно со сознанием всех принципов и законов. Далее, что тут у нас? Ванес, скажите, пожалуйста, вы сказали, что в отношении налогов, в каком плане вы освобождаетесь от налогов или просто какие-то другие привилегии по Статус патчмейстер, да, он а, дает привилегии в вопросах передвижения по суше и по морю. Но когда а, а, и имеет статус неприкосновенный, пачмейстер, имеет статус неприкосновенный, а, то есть сам по себе статус патчмейстера ничего не, не освобождает. В плане налогов я имею в виду. Но когда а, вот вместе а, две системы, складываешь воедино, это вот система систему система OPPT, да, которые вот вместе сопряжены, знаешь эту систему, знаешь эти документы и умеешь их применять, то вместе, одно и второе вместе в купе, дают потрясающий результат. То есть вот тогда, и я здесь вот вижу, вопрос был написан, взаимодействие с МВД, там, ФССП и так далее. То же самое. Ни МВД, ни ФССП, ни, какие -либо, там, ни прокуратура, ни суд, никто э, не, не, э, не, не имеет права воздействовать каким-либо путем или методом. Э, вот э, на, на, на вас, как на почместера. Но в отношении имущества вашего, да, как живого мужчины, там, живой женщины, да? вот. здесь э, игра, работает инструмент как раз ОПИ-5. Знание вот этих вот документов, знание вот этих э, механизмов и умение правильно их применять вот, дают очень хороший результат. То есть, если все сделать с первого раза правильно, а опыт такой есть, я говорю, а вот еще раз повторю, кто не слышал, я говорю сейчас, озвучиваю только то, что я сам лично сделал и прошел. Тот опыт, который я лично, не то, что там вот мои соратники, а то, что я сам лично проверил. Если правильно все сделал и оформил, даже ходить никуда не надо, просто по почте отправил, все, и ты получил нужный результат. Вот сразу, с первого раза. Извините, Манес перебила, вы отправляете по почте, извещаете почтмейстер или извещаете МВД, ПСС, прокуратуру налоговую? Вы в России, из России или вы не из России? Вы в России это пробовали делать или нет? Я это, я это делал и в России, и это делаю сейчас в Украине. Потому что в Украине я живу недавно, у меня супруга с Украины, из, здесь мои предки тоже в том числе, поэтому мы сейчас перебрались на Украину, на землю предков, а до этого я 40 лет жил в Санкт-Петербурге и занимался этими вопросами в том числе э, в России. Да, и результаты были, ну, не в первый раз, сразу скажем То есть, да, были ошибки, вот, приходилось исправлять, опять изучать, вот, переделывать. Это вот, там да. можно вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот мы, вот весь почти наш народный совет Самары, мы все подавали на почместера. Все, ну, кто получил, у нас 20% из 100, кто смог получить уведомление о том, что мы живые, ну, живые мужчины и женщины, мы это приклеили, этот документ, в на... Документ, который мы создали с флагом корабля, красным флагом корабля, то есть мы поднялись на корабль СССР, туда приклеили этот патчмейстер, и два свидетеля зарегистрировали, подтвердили своими абсолютными печатями, что мы живые женщины-мужчины. И уже вот этот ответ, уведомление мы приклеили на обратную сторону, это формат А4, уведомление. Скажите, это и есть почместер или нас ввели в заблуждение? Да, вас ввели в заблуждение. Во-первых, да, статус патчмейстер носит характер международный. То есть почмейстер в принципе, вот в идеальном статусе, да, он не имеет гражданства никакого вообще. Это человек мира. мира. Это первое. Второе. Поднявшись на корабль СССР, вы обязались, обязались да, исполнять правила значит, вот на этом корабле. Вот. Но дело в том, что на сегодняшний день достоверно уже известно, что корабль СССР это точно такая же корпорация, как и Российская Федерация. Там отличий очень мало, но ну, чуть-чуть немножко там было чуть-чуть. Условия для граждан СССР было чуть-чуть немножко лучше, чем для граждан РФ но принципиально с юридической точки зрения разницы никакой нет. А буквально недавно мы нашли документ на официальном сайте Минюста Российской Федерации, он там выложен, зайдите посмотрите, где, значит, по моему, 94 или 96 года поправки в закон о гражданстве СССР. Подписан Ельцин, 1994 -го года, по Подписан Ельцин. И там четко прописано, что гражданами СССР являются только те, кто э, смог подтвердить свое гражданство до 7 ноября 1917 года. Это закон. И там четко прописано. Вот. и у нас сразу стало все на свои места понимание, что происходит вот с этим вот СССР и почему да, почему это бучи поднято такая же ловушка как Российская федерация, также как 62-й, где невозможно стать гражданином Российской Федерации, кто изначально первично получил паспорт РФ. Принцип тот же самый, то же самое они сделали здесь, то есть они заложили вот эту мину. Вот. И вот в итоге этот документ всплыл, вот буквально только, буквально вот мы несколько недель назад нашли этот документ, вот я выставлял интернет, его выкладывал, там по своим сайтам раскидывал, четко все прописано, то есть вот ответ на ваш вопрос, то есть вы вошли на несуществующее судно с несуществующим гражданством, то есть вы не можете, вам нечем подтвердить гражданство СССР, вот в чем дело. Вот, а по наследству вам родители его не, не смогли передать, потому что у вас нет документов, подтверждающих, что они вступили в гражданство СССР. Вот и вся ловушка, вот и, вот и весь смысл всей этой аферы с этим СССР. Поэтому, когда они видят, что вы э, сами по своей доброй воле обозначились, что вы вошли на суд на СССР, то есть вы уже в этот, в этот момент вы уже попали. То есть вы конкретно попали, вы признали себя нендееспособными. Поэтому они, естественно, так и реагируют. Они, а что, кто вы? Какие живые? Чего вы нас смешите? Вы нас не смешите, потому что вы тут понаписали фигню всякую, это ни о чем не говорит. Они вот э, именно вот так и реагируют, потому что сейчас говорить о том, что они чего-то не знают, вот эти э, э, почтальоны, которые на почтах работают, я могу сказать, что знают, по крайней мере, начальники отделений, прекрасно все знают, они очень хорошо осведомлены, они знают, что они делают, у них получен четко приказ и инструкции, как реагировать, как действовать, в каких ситуациях и когда. Поэтому если есть хоть малейшая какая-то там вот зацепка того, чтобы признать вас недееспособными, они, естественно, совершенно спокойно, на законных основаниях, вам имеют право и не отдавать, и ничего, потому что считается статус неподтвержденный, потому что судно судно, <coughs> несуществующее судно. Документы имеют, какие документы почмейстер тогда имеет, вот, вот у меня вопрос. Это все спрашивают, сейчас я не одна здесь сижу. Ну, почмейстер либо удостоверение почмейстера либо свидетельство. Вы, вы я на сегодня делаете? Или вам присылают? Вы сами его сделали или вам присылают? Нет, сами. Я уже об этом говорил, что в уставе Всемирного почтового союза четко прописано, что почтмейстером можно стать путем самоназначения. Для этого нужно самому себе изготовить надлежащего вида в соответствии с международными стандартами, соответствующее удостоверения. Там прописано, что должно оно отражать обязательно, вот. А остальное уже, так сказать, на свои знания, опираясь на свои знания, насколько глубоко изучил э, все вот эти вот нюансы. Вот. Изготавливаешь, соответственно, себе документ сам. И вот если ты способен себе изготовить соответствующее удостоверение надлежащего образца, вот, тогда ты считаешься полноценным, полноправным э, почмейстером вот, и обладаешь всеми статусами и правами которые распространяются mm -hmm. в миссера. В частности, это неприкосновенность. Как мирное, так и военное Спасибо. время. Да. Спасибо. Предоставим да. другим вопросы задавать. Во взаимодействии патч и документов от ИТИ, дает ли право, то, что, какие права там по передвижению? Первое, бесплатное это движение – и ну, там товарищи ездят наши соратники, которые продвинулись уже до того уровня, что они ездят без документов. Они платят, потому что насколько я знаю, есть такое, скажем, уже по вопросам ЖКХ и всего обеспечения. Но так как мы назад вернулись, объявили себя почмейстерами и подготовили документы, по все документы по, по ППТ, да, то у нас значит. Снимается, кто там с устной стоит, и, и, получается, там по 60, по 60 миллионов в месяц э, в Российской Федерации, П. Вот э, этот вопрос. Понятен, да? Нет, я, я не, не сказал, совсем вопрос. понял, про 60 миллионов. Э, откуда 60 миллионов? Ну, ежегодно, за нас получается попечитель, который так мы не, не способны признаны, так ведь, за нас э, попечитель получает выделенные средства на медицину, там, спорт, обслуживание, проезд, питание и так далее. Две по-моему, 130 тысяч, а в год получается на каждый, там, 34 или 64 минуты, я точно не помню. Ну, там, потому что цифры часто меняются, 134, тоже 160, но ну, не суть важно, но не менее 30. За, на каждого члена, там, скажем, у меня 5 человек в семье, на каждом есть печитель. Бабушка за бабушкой, за дедушкой, за детьми, за мной. Там и за, или за моей супругой, там, и за моей супругой. При чем здесь пачмейстер? Я, я не уловил связи, то есть в чем суть вопрос? Суть вопрос, что пачмейстер дает право значит, статус неприкосновенности, да? Это первое. А вот по поводу того, что я сказал, дает ли право убрать этого попечителя, чтобы деньги приходили непосредственно мне, моей семье, там и всем, тем, кто объявил себя? Угу. Вот. А, а, ясно, это, понял. Да. Дает ли доступ да. к латеральному счету? А, да. Понял, ясно. Значит, э, ну, первое, значит, э, вот статус почмейстера да, дает ровно то, о чем я уже сказал раньше. Значит, все остальное, э, если, если, если вы уже правильно заявились, да, и самоназначились и стали почмейстером и изготовили себе правильный... Документ. Вы, как живой там, мужчина, дееспособный, соответственно, да, раз вы раз вы смогли сами изготовить правильный документ, значит вы подтвердили свою дееспособность. Там вот в уставе э, Всемирного почтового союза это тоже прописано. Почему нужно самому делать. <с Amen> да, и соответственно, то есть вы как живой мужчина. Там, с именем, там, определенным, да, и, значит, дееспособным, вот, подтвердив, что вот вы почмейстер, вот ваш документ, который правильно сделан, да, то есть вы, соответственно, можете требовать все, что вам положено. Если вам должны, вы можете идти и, и соответствующим образом это все спрашивать с тех, кто вам должен, вот. Но это не значит, что вам должны, если вы стали почмейстером то вам кто-то чего-то принесет на блюдечке с глубокой да, полосом. Понятно, что никто ничего не принесет. Вы просто подтвердили, то, что вы живой мужчина а, и вы дееспособны. Вот. То есть, и, соответственно, то есть, теперь дальше ваша задача донести это до системы, да, чтобы система это восприняла соответствующим образом, вот, чтобы она среагировала на вас соответствующим образом, да, и признала вот этот факт вашей живости, да, так скажем, и вашей дееспособности, да, и, и пожалуйста, и, и требуйте то, что вы считаете, вам принадлежит, так сказать, по праву. Здесь это я положить, не вижу никаких. Тогда... По божественному кону они обязаны все это предоставить. Ну, если, да, если будет доказано, что они украли, да, обязаны. Меня зовут Дениса, я всех приветствую, благодарю за такое прекрасное общение, такую конференцию. У меня такой короткий вопрос. Значит, вот у нас свое предприятие есть. Например, я предприниматель, директор там ООО, общество с ограниченной ответственностью. Если я, например, все-таки сделаю себе вот это... Удостоверение, почмистера, какие у меня у нас же взаимодействие все равно с системой. Мы платим налоги, мы взаимодействуем с юридическими лицами, такими же, какими и мы. Каким образом может поменяться вообще ситуация в этом отношении? Как я могу дальше взаимодействовать? Какие-то у меня будут ли возможности больше, может быть, чем были тот угол? Да, конечно, может поменяться все кардинальным образом, в зависимости от того, что вот этого хотите. То есть, если я правильно понял вопрос, что вот если вы, вы сделаете себе такое удостоверение, оживите, сделать удостоверение, и вам что-то на голову свалит сама на небесном, то нет, конечно. В системе мы живем в сложной времена, сейчас непростые, поэтому все нужно. Всего нужно добиваться. Всего mm -hmm. нужно добиваться, изучать законы, изучать направление ОППТ, где очень много подсказок, очень много конкретики, очень много документов а не сделала? Не сделала. Сделала, да. Изучать UCC, изучать каноны, на которых все вообще базируется и основывается все, в которых четко прописано, что римское право, в частности Москва, Москва это самый низший уровень юриспруденции, то есть это, это вообще дно, это самое днище, то есть ниже этого нету ничего. А есть, есть над этим естественное право, например. да, вот Изучите естественное право. Там, ну, или хотя бы с позитивного начните. Вот. А вообще, вот вверх вот системы, самый верх системы, это каноническое право, в котором мы живем. Высшую юридическую силу имеет каноническое право, поэтому... Каноны канонического права в помощь изучите, и вам будет понятно, как вам получить то, что вам принадлежит по праву. Там все расписано. И даже больше скажу, что вот мы изучили каноническое право, и я четко на сегодняшний день понимаю, что все, что происходит вокруг нас, происходит законно. Законно. На основании римского права, морского права, которое сейчас применяется непосредственно, оно же адмиралтейское mm -hmm. Они все делают на основании закона, то есть их не, их не в чем вообще упрекнуть. Они даже они вот шаг право, шаг лево не делают. Они все делают законно, потому что действует сейчас в рамках, в рамках этого права заявительное право, оно же уведомительное право, вот. а кто мешает вам объявить, заявить. Вот. Для этого нужно объявить. О чем-то. заявить о том, что вот у вас там, вы вот чего-то хотите, то вот, или имеете право на это. Я поняла. У меня вот еще коротенький маленький хвостик есть вопроса. А как это калирируется с конами мироздания? Вот Георгий Сидоров говорит, что каноническое право ушло в прошлое. Я недавно буквально слушала. Может быть, вы тоже знаете, что есть такой человек, который пишет интересные книги. Вот как это все можно скалирировать с каноническим правом, с конами мироздания? Ну, смотрите, вот выше канонического права стоит естественное право. Вот. И для того, чтобы понять, как взаимодействовать с канонами, да, с этой системой, нам да, нужно изучить естественное право. То есть более высшую ступень для того, чтобы понять, как работает более низшая ступень. Вот. Более того, для этого нужно выйти в естественное право, да, стать носителем естественного права. То есть есть такой термин mm -hmm. юридически четкий, mm -hmm. носителем естественного права. Вот. И вот тогда вы выходите из системы и можете тогда управлять вот той системой, которая ниже. То есть вот вы как предприниматель знаете, mm -hmm. да, что подчиненный не может уволить mm -hmm. начальника. Да, директор а директор может уволить подчиненного вот здесь точно так же естественное право да с точки зрения естественного права да он может э, отдать приказ любому кто находится в каноническом праве да, и этот приказ должен быть исполнен э, неукоснительно и, иначе он будет уволен ну вот так я простым языком вам mm -hmm. говорю чтобы было понятно вот а выше естественного права идет бажание то есть, соответственно, вот, я вам направление вот, просто говорю, вот, и там будет понятно, вот, изучайте, и там ответы все есть, вы поймете, как сделать для того, чтобы, вот, получить результат. Благодарю. А Благодарю. Сидорова знаю, кстати, тоже, да, мне нравится, дядька, mm -hmm. да, такого. да, спасибо большое. Ребята, кто еще может новый, у нас на канале, вы не в курсе, но у нас во многих группах уже прошли... Все документы по степени иерархии канонического права они все есть. Еще раз повторю на канале, пожалуйста, всем присутствовать физически на канале. Там все появляется. Далее, Михаил, как я вижу, смог активировать аудио. Ванес, я бы хотел уточнить такой вопрос. Подскажите, если вы как бы с этим сайтом Всемирного Союза знакомы хорошо. Как посмотреть список организаций, являющихся членами Союза? Ну как взять и посмотреть? Ну, я там на, на сайте есть регистрации, то есть там закрытые регистрация и закрыты эти сведения. То есть просто так посмотреть этот список участников невозможно. Я сам... Михаил, я изначально сказал о том, когда мы начинали сегодняшнее вот, общение, я изначально сказал, что это все сайты очень непростые, если вы думаете, что там информация лежит и вас ждет просто так, то нет, мы потратили очень много времени, сил и средств для того, чтобы информацию добыть. Вот я направление, вам, думаю, вы поняли а меня, это, что... Он... Это, все, это все понятно. Я хотел от вас помощи для того, чтобы узнать эту информацию. Все ясно, спасибо. Да, пожалуйста. Помощь я, я только могу сказать о том, что вам нужны специалисты. Если вы сами не можете в этом разобраться, значит, вам нужны специалисты, которые вам... В этом помогут. Я об этом уже тоже сегодня говорил несколько раз. Я думал, что вы являетесь именно таким специалистом. Нет, я не айтишник. Нет, я не айтишник. Нет. Я просто пользователь компьютера в данном случае. Михаил, это, ваша... Михаил, простите, это ваш канал, который вы поставили, ссылку на канал Патчмейстера? Что это за канал, который здесь обвлекован у нас в чате? Кто это написал? Нет, это не мой канал, просто кто-то писал в чате, спрашивал информацию, какие документы нужны для этой процедуры. Мне недавно познакомили с этим чатом, вернее, каналом, и я просто поделился, скинул ссылку, можете удалить, если это нарушает. Нет, мы, прос, мы просмотрим информацию в этом канале, потому что очень много информации по патчмейстеру, не вся она достоверна. Следующий вопрос. Я с, вами, я с вами просто поделился информацией секретной. Благодарю. Светлана, Северо-Запад, можете включить аудио? Да, здравствуйте. Да, Ванесса, у меня такой вопрос. Почтмейстер исполняет какие-то функции, то есть вы можете заниматься ну, передачей, что ли, каких-то почтовых отправлений, правильно я понимаю? Да, вы правильно понимаете. Я здесь немножко уточнение сделаю. Значит, на сегодняшний день корреспонденция, ну вот в том мире, в котором мы живем, в большей части корреспонденции является информация. И для этого у нас существует наш ну, так называемый мозг, да, хранитель информации, ну или то, что мы называем мозгом и является вот тот самый доставщик той или иной корреспонденции в виде информации. И это основное. То есть донесение информации до пункта назначения. Вот это, вот это уже функция почмейстера В документальном бумажном формате, то есть у вас есть какое-то это, допустим, я вам ну, вас прошу там из одного города в другой ну, переслать. Вот там ценное письмо, вы там ставите какие-то свои реквизиты? Ну, для этого есть почта. Вот, Если, если есть какая-то документация, которая не, ну, скажем так, не подлежит огласке, вот, то она сейчас передается любыми другими источниками, есть различные закрытые источники. Ну, все, что написано на бумаге, это все можно подсмотреть, скопировать, украсть там еще какие-то там различные методы. Конфиденциальная информация доставляется в, устном, в устной форме. Вот. Я знаю, что есть вот в Европе такие патчмейстеры, да, которые вот зарабатывают, скажем так, на жизнь тем, что они доставляют информацию конфиденциальную в устной форме, то есть из уст в уста. Вот, вот, вот, это, вот это называется максимально засекреченный уровень. Вот, то, что все остальное можно прослушать, проглядеть, просмотреть. Да. Ну, не знаю, насколько здесь, ну, не знаю, я в таком мире живу здесь, что никому этого ничего не требуется, поэтому, не знаю, не могу вам все так ответить на этот вопрос. Ну, вот я э, слышала, что патч-инвестер может, допустим, за ну, от человека доставить в суд пакет документов его, которые определяют его титул, То есть... может, конечно. Ну а что нет-то? Конечно, может. Естественно, имея удостоверение почмейстера, конечно, можешь по прямому назначению носить почту, например. Можешь в качестве благотворительности заниматься носить, людям почту разносить. Можешь договориться с одним, с двумя, с тремя там, многоквартирными домами, сказать, ребят, вот так и так, давайте заключим с вами там, договор, там, устный или письменный, да, и я вам буду вот такие-то услуги оказывать, люди скажут, ну, если да, нам это надо, здорово, давай, мы тебе будем платить, там, вот, чтобы ты голода не умер, носи нам почту, вот, но я не вижу в этом смысла, этого почта а, есть она. Смотрите, я вам расскажу смысл, потому что я поняла, там, где я получила эту информацию, что почтмейстер, допустим, у кого-то там назначается суд, да? он свой статус уже заявил, но донести еще не донес до суда. Там начинаются вот эти препятствия всякие, судебные и досудебные. Ну, то есть судья начинает всякое. А почтмейстер именно имеет вот такую вот, ну, как привилегию, так скажем, достать до суда судье пакет документов на этого человека, которого вызвали в суд. И судья туда знакомится со статусом человека, и может он вообще даже этот не откроет, ну, не откроет заседание и это дело сразу прекратит. Вот таким образом. Вот о чем. я. Теоретически да, теоретически возможно, но у меня такого опыта нету, и у моих коллег, вот знакомых, соратников, с кем я общаюсь, тоже такого опыта нет. Но ну, по крайней мере никто об этом не объявлял. Да, информации просто нету, а я к тому говорю, что если у человека какое-то грандиозное судебное, он может, в принципе, чтобы судьей самому лично ну, вот не разговаривать, а вот поручить доставить вот эти документы, заявляющие о его статус в суде. В отчёты, потому, да. Чтобы мы, да, да. Ну, по крайней мере, вот, этим... в Соединенных Штатах Америки, например, вот я слышал примеры таких, рассказывали, да, что прецеденты были, ну, вот только в Соединенных Штатах Америки. Да, ну теперь мы можем это использовать, благодаря тому, что появились я... почместры в Самаре, допустим. Я есть... думаю, да. Да, я они думаю, думаю, да. должны да. как-то, может быть, составить и опубликовать реестр почместры. Официально, чтобы люди начали привлекать, их, ну, как бы, вот таким образом функции их использовать. Надо. Ну, мое мнение. Если мы этого добьемся, ну, это уже... будет Самара на коне. Ну, Понимаете? потому что вас никто не знает, вот где искать пастмейстер, правильно? Ну, да. ну, можно сделать, ну, здесь вот первое, что приходит мне на мысль, это если есть какое-то вот энное количество уже людей реально которые оживились да, и стали почмейстерами ну, создать, создать свое общество там не знаю профсоюз союз уведомить об этом надлежащим образом соответствующие значит смотрите или территории которые таковыми себя считают считают вот там где вы живете, Уведомить просто, постоять да, перед да, фактом. Да. Если, это все, да, если все это будет сделано правильно, надлежащее в соответствии с канонами, то да. это будет принято без всяких вопросов. Это будет принято ну, на уровне закона. Да, да можно проблемы. даже написать, что объединение почтмейстеров. Тогда люди будут знать, где искать, куда идти, кому. Ну, как бы ну сообщество. Сообщество, да. да сообщество на да, определенных... Да, определенных по да, это очень интересная, кстати, идея, да, замечательно. Да, это при... нравится. Благодарю. Спасибо, Светлана. Да, благодарю ]üler. вас тоже. Благодарю вас за вопрос. Уже интересно, да, создать такое сообщество. И еще Игорь. Игорь поднял руку. Елена, я новый участник конференции, можно ли посмотреть записи предыдущей конференции, чтобы изучить информацию? Все наши зумы, которые есть в записи, есть на канале, повторяю, все в доступе, из никаких секретов. Канал ниже. Вопросы мы исчерпали основные, да, понятно, для чего мы подняли тему патчмейстера, вот, как вы поняли, по каким принципам эти документы должны быть построены, с чего начинать. Вот, конечно же, опять же, если мы будем делиться опытами, у меня, например, опыта почмейстера нет, поэтому я изучаю практику других людей, да, и мы изучаем это совместно в одной закрытой группе, в том числе. Поэтому для того, чтобы с патчмейстером начать работать, естественно, надо информационно подготовиться, то есть об этом изучить поглубже. И поэтому те, кто уже себя, например, патчмейстером задекларировал, могут поделиться своим опытом в нашем чате или, на, или в чате, да, или на канале, или же в группе изучающих в интернете, в Телеграме. Очень много разных вариантов и шаблонов заполнения. Есть даже некоторые каналы, где просят, эти шаблоны заполняют за вас оплатно. Но опять же, как только вы… Я так считаю, если вы сами не изучите вопрос и не найдете правильный шаблон, который соответствует канонам, то, естественно, ваши документы, как говорятся, у нас в Телеграме, забанят, то есть система их не пропустит. Поэтому в первую очередь изучите, а потом уже составляйте. Если мы здесь выставим какой-то один образец, а вы неправильно к нему отнесетесь, то результат будет один и тот же. Светлана, еще у вас есть вопрос? Да, может даже предложение. Те, кто желает стать почтмейстером, прям, ну, горит желанием, тоже в этом сообществе могут делиться своими наработками. Я еще почему говорю «функция такая», допустим, вот я человек, да, который никогда не сталкивался с системой, и вот если меня в суд вызовут, я все равно чувствую себя человеком, но я трепещу, я то есть боюсь, боюсь силы, вот так скажем. А почтмейстер как раз и помогает таким людям, которые уже статус приобрели, человеком себя заявили, заявили но местные органы не оповестили. И суд, допустим, не в теме, он тебя вызывает как из а ты не из И вот в этом случае почтмейстер, по моей просьбе, я ему даю вот эти документы, которые у меня есть в наличии, да, зарегистрировано через нотариус проведенный, и он просто доставляет в судье. Судья открывает досудебно, смотрит, ага, а тут человек и не имеет права не вызывать, не закрывать и тот истец банк, допустим, который подал вот это вот, ну, как бы, иск к этому человеку. Он, получает, отсудить, сможете, потому что тут нет уже физлица. Вот я о чем. И тогда, получается, как бы прекращать либо дело, либо там в пользу человека, этот суд разворачивается. Этого тоже еще нету. Но я к тому, что идея вот такая ну, как бы, она существует. Ну, это же не подтверждено еще практика. Это ваше предположение? Эта информация. Которая здесь еще нет, но она имеет место быть, потому что вместе, поскольку он и при, ну, имеет иммунитет, он может доставить корреспонденцию на судно капитану корабля сюда. А тот уже смотрит, кто на его палубе, э, так сказать, оказался. Он смотрит уже, за, заочно же они выносят многие решения, правильно? Ну, да, совершенно верно. Это предположение, да, совершенно верно. это предположение, это не практика еще. Ну, по крайней мере, вот, что касается территории бывшей СССР, ну, я, по крайней мере, вот, не слышал, чтобы была эта практика применима, хотя я понимаю, что вот, чисто теоретически абсолютно правильно вы все говорите, и это неизбежно должно работать. А вот в других странах, да, в Европе, в Штатах, я знаю, что есть такая практика, это работает. Я думаю, что было бы очень интересно вот эту практику у нас применить. Вот по логике вещей, я сейчас вот внимательно вас слушал, обдумывал, я не вижу никаких проблем. Патчмейстер, он имеет статус неприкосновенный как на суше, так и на море. Он совершенно спокойно может зайти на любой корабль и иметь статус неприкосновенный. То есть он, он может передать любую абсолютно корреспонденцию, вот, но просто передать, то есть не представлять интересы кого-то там или кого-то представлять, а просто передать корреспонденцию. То есть, в принципе, вот задача почмейстера из пункта А в пункт Б доставить сохранности, охранности, ну, условно, скажем, конверт. Все. Да, то есть он пришел... и он будет являться, смотрите, он же и является свидетелем того, что документы были переданы капитану корабля. И тогда капитан корабля Одесса заочно да, принимает в пользу пользу этого ответчика, Нет, пользу ответчика сейчас осуждают, Нет. а тут наоборот. Светлана, секундочку, не соглашусь с вами, один, один маленький нюанс. По уставу Всемирного почтового союза свидетелей должно быть два. То есть, соответственно, либо два месяца должны принести этот конверт, потому что один отправляет, другой получает. Вот в этом случае получается два свидетеля. Но если там и и свидетель должен, вот, Либо кто-то должен присутствовать, да, кто выступит свидетелем, да, в статусе живого, кто выступит свидетелем, а вот тогда это будет иметь силу. Это будет юридически значимое действие. И тогда уже им деваться будет некуда. Но обязательно должно быть два свидетеля живых. То есть вот патчмейстер кто-то еще в статусе живой, кто уже оживился, тогда да тогда это будет иметь э, юридически значимое, весомое действие. Ну, в общем, это, этот вопрос надо, конечно, знать, потому что судья, если он обладает таким статусом, как судит капитан, то в его команде есть такие же, там, допустим, это председательствующие, либо там, ну, сам то он тоже физлицо, вот, председательствующие кто-то, поэтому их там трое всегда. Они же все связки в одной работе, так сказать. Но ну, в суде вообще говорю, сам... Там... Сам... Да, сам... самый главный, если мы говорим вот, вот, о суде э, частной лиги БАР, э, в суде самый главный, самый старший не судья, а секретарь. Вот на самом деле, если вы не знали, то теперь mm -hmm. знаете. Самый главный, на Кавказе, секретарь, да, а ну, не Получается, судья. уже два есть. Секретарь, судья. И почтмейстер им но ну, являясь, так сказать, свидетелем, что он передал эту информацию. И тогда суд... Просто... Они живыми не являются. Они, они не являются живыми. Да, это надо да. еще... Они не являются живыми. Я да. просто а более того, вот, А более того... Ну, я вам говорю, просто я четко совершенно знаю ответ на этот вопрос, потому что мы уже сталкивались и не раз. А более того, а те судьи, которые действуют на территории бывшей СССР, в частности, э, России... Они еще и преступники, потому что они дважды принесли клятву. И в соответствии с уставом частной лиги БАР, они являются преступниками. То есть они вообще ничего свидетельствовать не могут. Преступник не имеет права вообще никакого. То есть они бесправные существа, бесправные вообще. У них нет вообще никакого права. Да, благодарю. Да, пожалуйста. Спасибо, Светлана. Но надо понимать, что живые могут только судить живых. Поэтому, если вы обращаетесь к мертвому органу, то зачем к нему обращаться? Они не имеют права, не имеют компетенции. Э -э вижу еще один вопрос. А, м -м Игорь, вы написали здесь. А, думаю, вы получили, да, во время ответа Ванесса ваши ответы. Хотя я сейчас еще раз зачитаю, потому что у вас не включается микрофон. Ельцинские документы и указы не могут быть признаты юридически действующим. Ельцин не был в должности, и его указы... Его указы, что тут написано? Фикция. Фикция. Фикция. Фикция. Так, а вопрос какой, Не могу понять. Да, вы... но я понял, что это вот по поводу гражданства СССР. Да, вы абсолютно правы, я с вами тоже полностью солидарен, но... А с точки зрения юриспруденции, да, вот того права, которое сейчас применяется в системе вот, на территории бывшего СССР, этот факт не доказан. Вот если вы докажете этот факт, ну, все, значит, вы будете национальным герой. Он пока не доказан. А, а, а пока вина не доказана и ничтожность не доказана, всех его подписей это все имеет силу. Вот когда будет доказано, значит, вот тогда это все будет аж с самого начала, еще с, начиная с 7 ноября 2017 года, когда совершилась революция, все это будет признано и ничтожно. Ну, если будет, конечно. Благодарю. Следующий вопрос. Елена, Елена Сучева. Я по поводу патч вставить пять копеек. То есть, если вы до того, как начинается суд, или уже во время идет суд, как почместер приносите пакет документов... Нет, нет, по нет, приема... не, не во время, ни в коем случае, до открытия судебного заседания. Ну, до да, открытия, открытия судебного заседания, если вы должным образом уведомите судью, кто вы и что и что вы будете общаться только с тем, у кого есть право иметь право с вами общаться, вы с ним встретитесь. Нет, вообще а... не открывается судебное заседание. То есть суд должен признать, что нет физлица, вот этого, на которого иск. А есть человек, который является хозяином физического этого лица. Би -би ну вот смотрите, мы отослали судье. Это было вот в пятницу через ОКР-почту с уведомлением послали ихнего курьера под акт приема передачи. То есть мы послали, это отослали, кто мы что прописали в каком районе. Мы находимся и обслуживаем, если любая компания, которая выставляет претензии к физическому лицу, который прописан там-то и там-то, должным образом докажет свои требования выставляемые и обвинения, только в том случае к нам имеют право обратиться те, у которых есть право иметь право обращаться к живым мужчинам и женщинам или пригласить на разговор с нами опекунов физического лица. То есть эта картинка, у каждого путь свой. Просто одно дело, что такой почмистер мы понимаем, что лицо неприкосновенное, которое доставляет почту, да, и должен иметь какой-то бейджик. Это же спектакль, одеться же можно тоже как почтальон и прийти и сказать всем здрасте. Уже все забыли, как выглядит почта, и, вернее, этот, форма того же почтальона или почмистера. Пока вы систему не уведомите, кто вы, вы не имеете права выставлять и право требований. Система, понимаете, расплывчатое понятие суд и судья ⁇ это конкретная лица, которая вызывает вас, допустим, вернуть кредит, которых не бывает ни в природе кредитов нету. Вот я о чем говорю. Вот вы пишете судей, если у вас есть кредит, что пока должным образом банк не докажет вину. Или задолженность вашу, если они упоминают слово «долг», изучайте. Елена, я поняла сумму. все, я поняла. Да. Дело в том, что все эти решения выносятся заочно, когда человек даже не в курсе. Я почему знаю, потому что 9 лет назад я не была, я уже уехала в другой регион, через 3 года пришли, и у меня все деньги по зарплате списали. Вот я о чем. То есть я ни сном, ни духом, я вообще не знала, что там творится за моей спиной. Понимаете, о чем? Я понимаю. Девять лет назад мы не были настолько, настолько грамотные, как сейчас. Каждый в какой-то степени развивается и, и продвигается. Я не уверена. Подождите, Лена, я уже поняла. Я и сейчас не уверена, что за моей спиной в том городе снова, снова какой-то банк затевает это. Вот я о чем понимаю. Ну а вы уведомили в том городе, где вы подозреваете, что вы есть? Я вообще сейчас только в изучении вот этой информации. Поэтому я об этом говорю. Я к ним ходила. Ну, а я, я вам говорю, говорю. Я лучше, именно лично вот, само... я лучше допустим... Ну, если позволите, есть у меня опыт лично у меня вот то, о чем сейчас... 12 лет назад. И два года назад, значит, я узнал о том, что появилась некая задолженность там в Питере. Причем совершенно свежая абсолютно. Вот, Ну, тут абсолютно четко понятно, что это не менее, а уже я четко понимал и было представление немножко позже, да, там где-то около года назад. А что такое вежливое уведомление? Так получилось, что с вежливым, с вежливым уведомлением о питье я познакомился намного раньше, чем вот с, с Еленой, да, и, и вот с этим направлением. То есть я даже еще не знал, что есть такое направление, что там есть какие-то вот моменты, да, вот просто документы появились, кто-то из наших где-то их нашел, вот, и с нами со всеми поделились, вот, и мы изучали, смотрели, как правильно это все заполнить, для того, чтобы отправить, вот, а, ну, вот, разобрались, вот, я так понимаю, правильно заполнил я вежливое уведомление, отправил по почте, письмом, заказным, с уведомлением, с описью, отправил туда вот этим вот не товарищем, вот, а в отношении вот этого письма было достаточно. Вот, по истечении 31 дня, с момента, как они получили вот это письмо, которое я отправил, потому что мне пришло уведомление о вручении, дело было, все это закрыто, все, и из, из интернета это все исчезло. То есть я, я никуда не ездил, и, и суд прошел уже давно, и уже, уже приставы там уже меня искали, чтобы меня наказать там, в их понимании там как они этого хотели. Все, то есть вот одного письма с ежедневным уведомлением правильно заполненным было достаточно для того, чтобы все прекратилось и закрылось. Вот это лично мой опыт, то, о чем я говорю. Все, благодарю вас. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Все, вроде у нас больше нет поднятых рук. Нет, есть, только я. Я по вопросу, то, что живые могут судить только живых. А вот у нас так получилось, что мы судье написали все вопросы, чтобы она подтвердила, что она является судьей гражданской РФ. 30 вопросов было, дали ей время на то, чтобы она ответила. А где-то не получили, а судили они ООО. То есть может ли судья судить вообще общество с ограниченной ответственностью. И получилось так в результате, и судебный департамент, и суд приняли решение не в нашу пользу. До решения суда уже списали деньги с нашего расчетного счета, и до сих пор мы не получили решение суда на руки. Вот что нам делать в этой ситуации? Ну, это можно я, я да. скажу? Светлана. Елена, может, вы меня тогда поправите. Это через UCC решается, то есть вы должны ну, через UCC доказать, что вы являетесь бенефициарами этого о или чего-то, потому что ООО это всего лишь евро ну, лицо. Мы так евро и писали, лицо, лишь... что он является приобретателем генеральный это директор, и непосредственно да, так и писали со всеми, вот без а актера, туда, без... туда в ЕОССИ регистрируете? А, да, ребята, нет, давайте вот по теме. Не... У нас тема патч -мейстер. Все хорошо. -Си -Си -Си. Ладно, все, все. Все, спасибо, Лена. Мы сейчас спешимся тогда. Благодарю. Извините. Но ну, ОППТ это самый лучший выход, ребята, честное слово. Я вот, вот нашла, я так счастлива, 7 числа, потому что все остальное – это, ну, вокруг около и рождение по пустыне, так сказать. А ОППТ вот решает все вопросы. Я... Спасибо, Светлана. Я благодарю всех участников, благодарю всех за вопросы, которые задали. Мне очень приятно, искренне. От всей души я рад, что много, на самом деле, хороших, разумных, светлых людей, которые интересуются, задают вопросы, двигаются. Елена, благодарю вас за то, что даете такую возможность, эту площадку, пообщаться с вами, пообщаться с людьми, с нормальными, с человеками, с нормальными. Это всегда очень радостно. Я надеюсь, что не в последний раз мы встречаемся. Вот, прощаюсь со всеми, благодарю всех. Всего доброго. Спасибо, Иванес. Всех благодарю за присутствие, за ваши ответы. Надеюсь, мы спровоцировали ваши интересы к этой теме тоже, как ученым, как исследователям и, конечно же, как практикам, потому что те ответы на ваши вопросы возможны лишь в том случае, если вы применяете эти знания. Поэтому благодарю всех за сегодняшний эфир. Надеюсь, запись получится, будет помещена в группах на канале, в первую очередь, во вторых в группах для всех, для общего, общего зрения, как всегда. Всех благодарю, до новых встреч!